Всех приветствую, кто на моем канале и смотрит данное видео. Сегодня мы с вами будем разбирать мой заказ по четвертому каталогу компании Faberlic. И вот с чего я хочу начать. Это именно вот с такого коктейля Wellness. Я уберу все постоянно на скидку 70%. Код данного коктейля 15651. У нас с клубничкой. Скидка 70% у меня действует, так как я являюсь vip консультантом компании Faberlic. Если кому-то интересно, могу объяснить, как стать випом, чтобы иметь скидку. Сейчас на данный момент у меня две скидки по 70%, так как я VIP по 17 уже, поэтому я взяла два продукта с такой хорошей скидкой. Взяла себе еще вот ножные пластыри, код 11.0.16, кстати я уже их брала, пользовалась, очень эффективно работают, отлично выводят шлак из организма, так что всем советую, приобретайте. Также у нас в прошлом каталоге действовала акция купоны. В этом каталоге я уже несколько средств приобрела именно со скидками до 70%. Также такое вот я взяла моющее средство антижир. Это у меня вышло со скидкой 55%. Купон был. Сред... Код данного средства 3701. Очищающий гель для туалета. Тоже приобрела со скидочкой по купонам. 5 в одном Это цитрусовый микс. Код 3293. Также взяла стиральный порошок. 60 процентной скидкой. Код 30021. Это у нас идет он для цветных тканей. и взяла вот такой вот универсальный. Он подходит и для белых, и для цветных тканей. Горная свежесть. Код 30. 0,23. Такие вот классные средства я взяла по купончикам, на скидочки. Я также давно вот смотрела вот на такой рефрешер для одежды и тканей. Сейчас вот приобрела цветочный бриз. Код 30288. Он действует как и освежитель одежды, так же как утюг. Когда очень быстро нужно, можно в нет времени гладить, побрызгали, разгладили одежду ручками, прям все, и у вас готовы. Также взяла для себя и семьи, как говорится, такой вот трирол гель от отеков и темных кругов под глазами, код 10.36. Взяла новиночку. Фитобальзам для кожи вокруг носа. Код 2827. Буду пробовать. И Дочка мне заказала такой вот фиксирующий гель для бровей. Код 50213. Она уже выбрала, пользуется. Ей очень нравится. И также вот она заказала два карандаша. Автоматических для губ. Код 40933. И 40 932 это вот то что я взяла себе ну давайте дальше рассмотрим что же заказывают у меня клиенты вот такие вот классные парфюмерные гели для душа код 87 851 это у нас дезерабль также парфюмерный гель фасадовита код 8298 вот такие вот классные новиночки у нас, мисты для тела, арбуз дыня, код 29.11. И с мангой и папайей, код 29.12. Такие вот классные у нас появились новиночки. Девушка просила ей заказать антистатик для одежды и тканей. Код 3262, кстати, впереди лето, весна, скоро пойдут юбки у девушек, очень советую приобрести. Еще также из издавиночек, в прошлом заказе у меня уже вот были, были эти средства, ананас и лайм, гель для душа, код 2878, и к нему же также мист, ананас и лайм 2913. Какие классные новиночки у нас. Еще у меня заказали такие патчи. Код 0946. Здесь гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз. Питательные гидрогелевые патчи. Вернут свежий, отдохнувший взгляд. Упаковочки их 60 штук. Так что хватит надолго. Вот такой вот есть у нас классный универсальный крем с аргинином. Код 1279. Крем для рук. Жидкая перчатка. Код 2096. Кстати, классная вещь. И такой вот дезодорантик. Для тела. Код 25,91. Еще в нашем ассортименте есть такой вот классный, потрясающий крем для лица, рук и тела. Это у нас с персиком. Код 79,69. Еще мне заказали классную водичку. Ликас Романья. Код 3013. Эта девушка заказала в подарок. Ну, всеми любимые наши влажные салфетки для удаления 5. Код 30552. Мыло для кухни. Не заказали также 5 в 1. Это у нас цветочно-цитрусовый микс. Код 30200. Еще в нашем ассортименте есть такой вот классный пожненежный алоэ, код 3203. Их мне заказали два. И бархатная орхидея, код 3210. Еще мне заказали вот такие помады классные. Помада бальзам для губ, артикул 4696. Потом жидкая глянцевая помада для губ 4956 и жидкая матовая помада код 4468 конечно же в нашем ассортименте есть такие классные чаи противовоспалительные Это бронха у нас легкое дыхания. код 1569 на задней стороне упаковочки все расписано какие травки что входит в эти чаи упаковочки 21 пакетик и иммунитет Код 15770. И вот мне классные чаичи заказали. И вот не так давно у нас вышла новиночка. <coughs> Гипоаллергенная одушка. В этом кондиционере, это у нас идет кондиционер умягчитель для детского белья. Код 3516. Одного флакона хватает на 30 стирок. Объем 500 мл. И уже всеми полюбившиеся шампуньки. Крапивный шампунь. Он придает укрепление нашим волосам. Код 29,14. Таких заказали мне две шампуньки. Вот такой вот у меня получился. Вкусный, ароматный, полезный заказик на 51 балл. Ставьте лайки, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет очень много интересного. Всем пока.